Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go play Games и мы продолжаем Long Dark. В прошлый раз мы остановились пазли наших недосушенных сука, шкур, мерзких шкур. А, господи, а чё они так долго-то сушатся? Это как капец какой-то. Очень долго, невероятно долго. Я тут уже, блин, я не знаю, приготовилась, блин, ходить, там, гулять, все дела. Ну, я не знаю, как вариант, кстати, мы можем добраться, по-моему, вот возле вот этой вот пещеры я оставляла ружье. Мы можем дойти до тайника, как раз-таки. Прогуляемся, чего бы, собственно, и нет. Ах! Деваться все равно некуда. Мне показалось, я слышала лося. Can't feel my hands. Да, да. Ну, давайте разведем костер, погреемся. Да, и нормально уже выступим. Так, одежду мы вроде бы все починили. Все, что нужно, у нас есть. Так, это у нас разрушенный набор. Ну, давайте разведем костер, да. Давай мы что-нибудь нормальное, вот, 75%. А что у нас еще палка вот дает 75%? Надо палку, кстати, набрать, чтобы просто тупо разводить костер нормально. Потому что иначе, блин, этот Маккензи, ох уж этот Маккензи! У нас, кстати, патронов от револьвера у нас так и не осталось. Я набрала, блин, их... Well, что значит, вау? Well? Ну, no, не получилось. О, а три патрона там есть. Кстати, можно еще его и начистить хорошенечко, и он будет стрелять. У нас есть патроны для ружья. Девять штук целых. У нас есть даже ножик самодельный. Вау-вау-вау-вау-вау. Я, кстати, не знаю, как делать самодельный нож. Я так и это, что-то ей посмотрела. Давайте, ну, давайте наберем палок. Ч ж делать-то? Маккензи, не, не может нормально развести костел. This вот и поговорили. Там, кстати, что-то вот валяется такое классное. Классное валяется. Ну-ка, Да возьми палку, господи. И вот это вот возьми. Так, а это у нас что? Геловая ветвь. Ножовка, это час. Сейчас... Это долго. Ха. Ножовкой долго. Нормально. А, опять я сейчас от жизни ушла. Все, все нормально. Че нормально? Так, все, сейчас разведем нормально. Мне кажется, кто-то ходит прям по звукам. Да ты холодный ему. Что, я не знаю, у меня бесит, я не могу. Он меня прям выводит из себя. и дрова жалко. Вот палки на тебе. Восемь палок я тебе набрала, блин. Я надеюсь, хотя бы с ними ты справишься. Давай, жги. Камон, камон. Ты должен со второго раз, раза стабильно разжигать костер. С первого, второго раза. That's done. Получилось? Серьезно? Это ты называешь получилось? Так, ну древесину мы все добавим. А -а -а, еловые дрова добавим тебе. На. Все ради тебя, Маккензи. Давай банку персиков, потому что у нее там 25 процентов. А я не знаю, мы справимся, нет? Твой желудок справится? У нас, кстати, что там? У нас по таблеткам ничего нету? Страшно! И у нас даже, блин, на эти самые отобрали шиповни, которые мы собирали. Ну, давай попробуем съесть. 30 процентов живой живой я вас поздравляю он жив так давайте мы наготовим нет э -э снега еще Потому что я тебя гада знаю эдакова ты сейчас у меня всю воду выпьешь Возьми, пожалуйста. Так, это забирай. Это тоже забирай. Так, это все берем. Это мы тоже все берем. Я не знаю, на них это действует как-то? как-то сильнее начинает? О, высушенные кишки, смотрите. Уже что-то стало появляться. О, высушенные кишки. Ну, это сушится пока, потихонечку, понемножечку. Интересно, а если их ближе к костру взять? Да, тихо, не говни мне тут. Ну-ка, тихо, тихо, тихо. Вот, а если мы вот тут вот, вот, вот прям вот поближе положим? Тут сработает? Ну-ка, мне просто чисто интересно. Так, бросить, бросить, бросить, бросить, бросить. Э, свежие кишки. Это какие? Высушенные, высушенные, высушенные. Так, высушенные кишки мы можем положить. Так, да, вот осталось вот это вот. Высушенные кишки мы положим сейчас вот сюда. Вот. Это, наверное, слишком много я киш кишков-то брала. Так. Ну, я просто не знаю, сколько там понадобится этих кишков? Ну, вроде бы, 4 кишков нужно для волчьей шубы. Так, попить. Давай, пей. Так, и нам нужно уже скакать. Все, поскакали за ружом тогда. Эти пускай там сушатся. Я им даже костер развела этим шкуру. А! Звучит, конечно, тогда. Опа! А! Это то, что осталось в последней власти, подождите. Это у нас... О! Гильза! По идее, мы можем гильза использовать, да? А это что у нас? Это просто камень, да? Подожди, Ну, короче, да, это ничего такого особого. Ну, пойдемте, я думаю, нам нужно забрать ружье. Потому что ружье это офигенно Офигенно и нам нужно И у нас есть штука, чтобы чистить ружье А, вот тут еще, господи Тут же ведь еще тоже у него тайник Тоже тайник Давайте сходим, посмотрим А то что это я? Что это я? А сколько у меня веса? 34 килограмма, а почему так тяжело нам? Ну, в принципе, можем сейчас одежду чуть-чуть подрать ну, чтобы немножко освободить это все. Но он бегать может, это главное. Все остальное фигня. Так, где-то здесь еще тайник, да? Вот он. Так, прочесть текст. Местоположение бункера... اه! Бункеры, бункеры, бункеры. Если вы читаете эту записку, значит, вы нашли мой тайник за старым домом каменщика. Я снова открыл свой старый бункер. Дела здесь все хуже и хуже. Идите на север от просеки бригадира. Выйдите за дорогу и поднимитесь по небольшому холму к скалам. Идите вдоль луговой травы и придете куда нужно. Переждем здесь. Well, well. Опа-опа-опа-опа! Опа-опа-опа! Это же ведь шикарно? Там что-то может быть крутое? Тогда, сейчас мне нужно подумать, как построить свой маршрут, потому что я хотел до пещеры. Давайте тогда дойдем. Блин, он ну вот так вот идти тоже такой вот себе. Может дойти до туда и уже на обратном... Блин, я даже не знаю. Даже не знаю. Но если я попаду сюда, я, блин, я оттуда начну просто все вытаскивать. Я, я, я забью себе рюкзак. Но ну, блин, ну хорошо, что хотя бы вот это вот начало появляться, потому что я думала, я сойду с ума. Что меня голым выперли и что я уже не выживу тут. Откровенно. Ну, пойдемте... Но тут наверняка должно быть ружье какое-нибудь, да? Давайте дойдем до сюда. Если то, тут есть ружье, то окей, как бы хорошо. Если ружья тут нету, то пойдем уже вот так вот и вернемся обратно. И как раз вот, вот тут вот шкуру свою заберем, сделаем себе шубу нормальную и будем жить, жить припевающие. Волк, иди в жопу. Так, нам, по идее, куда-то туда надо. Даже вот так вот. Ага, ра равняться на вот эту вот скалу. Ой, это у нас из трубы, смотрите, из трубы дым идет. А! Охренеть, пардуман. Ну, пойдемте. Эх! Так, то есть это равняться на вот эту вот гору, нам нужно идти куда-то вот так вот, да, вот так вот обойти ее. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Так. Ну, сейчас мы быстренько тогда до, до тут доберемся. Я думаю, там либо должен быть факельный пистолет. Либо какое-нибудь оружие, ну патроны там определенно точно должны быть. Ну вот прям вот стоп в гору. Куда мы собственно идем и куда нам собственно не надо идти. То есть это мы сейчас обойдем нафиг. То есть как раз. Мне кажется, у него на меня какой-то нервный тик. Это, наверное, тот, которого я долго упал, упорно пытался убить, и он что-то все никак не умирал. Но зато он запомнил, у него остались шрамы, осталась вот эта вот память нашего боя. Тихо, тихо, тихо, я тебе сейчас поручу. Я не знаю, у меня волк между зубов застрял. Что за истерика? Что-то я реально... Бегают. Один волк, второй волк. Я, конечно, понимаю то, что я там вот в некоторых сериях прям их отшибала только так. Может быть, это оставшиеся вы, выжив, выжившие волки, которые помнят вот эту бойню, помнят, что было. Они такие, да ну нахрен, нет Так, а... Нам туда, он в ту сторону. А это все бежит и бежит от меня, бежит и бежит. Чувак, тебе повезло. Так, мы спустимся в бункер. У меня уже вот столько планов на этот бункер. Мы, короче, туда спускаемся. А, если там нету ружья, блин. А я не знаю, что нам лучше чистить, револьвер или ружье? Наверное, лучше почистить ружье, потому что патрон для ружья у нас больше. Наверное, лучше нам почистить ружье, починить ружье. Это прям, мне кажется, самое оно. Самое лучшее. Самый лучший вариант. Ну вот это то, что мы, конечно, нашли револьвер. С одной стороны, это, блин, ёп твою мать, блин, как я его вот так пропустила. С другой стороны, у нас сейчас есть револьвер. Несмотря на то, что нас обобрали. Я тебя сейчас тявкну. Беги отсюда. Попутал, что ли? Так, смотрите. Мы почти пришли. Ну вот, я не знаю, я не могу стоять перед бункером, бункер это вот прям вот, это вот, это моя любовь, это, я, кажется, его вижу, я, кажется, его даже вижу, сейчас подождите, я, кажется, его увидела. Так, выживший волк, иди отсюда уже, все, беги. Ты на меня нападаешь, я на тебя не нападаю. Все, идиллия. Есть бункер! Я вас поздравляю, дорогие друзья. Мы нашли бункер. А раз мы нашли бункер, значит, мы нашли много всего интересного. Давайте посмотрим, не осталось ли он интересного. Оставил много чего интересного. Файкл надо набрать. Банок нам, наверное, нужно набрать. Мы будем делать эти пух-пух, паф-пух. Вот, это хорошо. Спички давайте тоже возьмем на всякий случай. Так, это обыскиваем. Вот, топливо для фонаря, замечательно. Необходимый гвоздодер, отлично. А гвоздодер-то у нас нету. This gear starting to slow me down. Тихо, тихо, тихо, не манди. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Нужно главное набрать, потом мы выкинем все самое ненужное. Часть сожрем, часть выкинем. Все будет хорошо. Ты, главное, не манди раньше времени. Тут что-то какие-то записочки. Так, этот труд. Кстати, фонарь. Сто процентов забираем. Стопроцентный нам нужен, вот это мы, короче, выкидываем. Что, стопроцентный фонарик? Замечательно, замечательный, шикарный, это прекрасно, это великолепно. Так, теории заговора, так, записки, в которых упоминаются различные местные теории заговора. Эти окни возвращаются снова и снова, Без конца. Самые первые ночи. И волки начали странно себя вести. Это явно как-то связано с черным камнем. Но не знаю, как именно. Все вокруг расплываются. Мне снова снится море, как я падаю в воду. Вижу, как лечу с горы и не могу остановиться. Река поглощает меня. Мне над... не надо было тут... А, не надо было тут оставаться, это место как большая дыра, а я сижу на краю и смотрю вниз в темноту, из которой я уже один раз выбрался. Надо продолжать писать, как сказал доктор, пока ты пишешь, ты дышишь. О как, о как. Забираем. Замечу подозрительный человек, это как раз вот этот вот чувак, да, вот тут ходил все. Это что за книга? Обычная книга? Точно обычная книга? Это что? А, энергический напиток. Uh, ну, в принципе, я их не употребляю, но я просто боюсь... бля, а где, где гвоздодер? Есть у тебя гвоздодер? Слышь, чувак. Так, вот это вот мы можем открыть. Что у нас тут? Вот? Для револьвера? Хорошо. Стой. What have we here? Замечательно. Прекрасно. То есть, подождите, то есть, меня зря топтал, сука, лось. Правильно? Меня зря топтал лось. То есть, я ходила со сломанными ребрами, я потратила на него патроны. Та! Так, постановление об освобождении из тюрьмы черной камень. Официальный документ по информация об освобождении заключенного из тюрьмы. А медицинское обследование. Заключенные 5, 6, 2, 7. Общее заключение. наблюдается обширные травмы, полученные как до, так и после заключения. Спиральные переломные плечевой ко кости на обеих руках. Повреждение связок шейного отдела. Рентгеновские обследования диагностируют множественные вывихи плеча. У пациента наблюдается постконтузионный синдром. Рекомендуется освобождение от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Смотрите прилагаемую историю болезни. Психологическое обследование показывает низкий риск рецидива. С уважением. Врачебный комитет тюрьмы Черный Камень. Ага, то есть чувака там очень неплохо так отметелили. То есть он постоянно дрался, его избивали, какие-то там проблемы были. Блин, у него тут... У тебя тут нигде воздадера нету, братишка. Так, это надо. Это надо. Это надо. Где памят? Это надо. Ох. Это тут батончик. Надо. Повязка. Надо. Надо. Надо. Антибиотики надо. Надо. Надо. Все, надо. Все, берем. Я не вижу, что-то как-то гвоздира. О, обыскать шкаф. Мы еще не обускали, странно. Чипсы забираем, конечно. Так, отлично. Так, тут. О, это хорошо, газировочка. А, это что-чуть-че-ч, полено. О, это которая долго горит, да? Замечательно. Ох, сколько мы всего набрали! Газет. Блин! Блин! Меня вот это вот сейчас вот просто вот. А я нигде не находила, да? Я нигде вроде бы гвоздадера не находила. Тут реально тут нету гвоздодера, нигде. Ну-ка, давайте-ка мы зажжем его все-таки, вот этот фонарик. Потому что, ну, блин, я, ни я ничего не вижу. О, поек О, а я еще как хорошо, что я его зажгла. Патроны для... для револьвера это замечательно. Гвоздадера тут реально нигде нету, ничего. Был бы хорошо гвоздадер. Так, там больше ничего нету, там патроны были. Так, и тут уже все. Блин, я хочу гвоздодер, блин. Найду гвоздодер, вернусь сюда обратно, короче. Все, Я все придумала. Так, давайте посмотрим, что у нас с одеждой. Было бы неплохо ее, кстати, немножечко. Или у нас все в порядке с одеждой. Ну, блин. Да да, конечно, е-мое. Сумка лося. У меня это, конечно, блин. А -а, а а Я целого лося завалила, чтобы эту сумку сделать. Потому что я думала, что тут ее, ну, не будет. А, Она тут есть. Так, я хочу, знаете что, пока мы находимся в тепле, и у нас все хорошо, во-первых, подрать одежду. Нужно нам а, побольше тряпок. Тем более мы тут можем поспать. Кстати, о птичках. О птичках, воробушках и так далее. Мы можем тут поспать. Отдохнуть, поесть. И уже выпереться за ружьем. Потому что револьвер, это, конечно, прекрасно. и Ну и ружье, как бы, неплохо. Так, вот этот свитер, это хорошо. Это надо одеть. Это прям, вот, да. Носить он гораздо теплее, гораздо лучше. Так, тут вроде все нормально, все на месте. Так, так, так, так, так, свитер есть. Так, носочки надо уже подрать. Быстренько, давайте, собираем носочки. Он как раз уже вот хочет спать. Тут потихонечку садится солнце. И я пока что вижу тут, вот, что у нас более менее тепло. Так, собираем вот высушенную кожу как раз получим. Вот полтора часа. Темнеет. Ну ладно, у нас как бы есть что. Чё... Чем... Чем зажигать. Это главное. Так, э... и осталось только носочки нам подрать, и все. По идее, по-хорошему. Э? И все. Э, да, смотрите-ка. Так, все, заткнись. Жрать ему уже хочется. Сейчас мы перед сном тебе и пожрем, и попьем, и все сделаем. Чтобы ты нормально у нас спал, у тебя было все хорошо. Так, спичку давай. Давай спичку, короче, не будем особо тратить все. Вот. Книга. Что за книга? Обычная книга. Окей. А, значит, вот кровать. Едим. Пьем. И едим. Блин, сгущенка такая плохая. Ну, давай, открываем. У нас много банок. Мы можем себе наделать кучу всякого говня. А -а -а. Взрывающегося. Ну, сгущенки. что сгущенки-то будет? По-хорошему. Так, чипсы давай соберем. У нас, в принципе, есть антибиотики, если на случай, если мы траванемся. Банка свиньи с фасолью. Но это в любом случае готовить надо. Я не рискну ее так просто. Так, вот это вот у нас. То, что более-менее подпорчено, надо это первым делом, короче, жрать. Собачью еду давайте сажаем. Она вроде бы жидкость добавляет, еду добавляет. Да, да, да, да, да, да, да, да. замечательно. Кровать. Спим часиков 12. Как обычно мы любим поспать, дрыхануть прям так, в реальности мы тут спим часов по 8. Так, отлично. А клюновый сироп, он, кстати, он что, жидкость? А, нет, еду. смотри наполняет еду. Так, ладно, пьем. Зато он сыт. Меня это радует. Так, еще пьем. Все. Отлично, у нас есть еда, у нас есть все. А что у нас с весом? Мы можем нести 50 кг, мы можем нести 50 килограмм. Та-та-та, та-ра-та-та. Та -та -та -та. Кстати, может я что подумала, почистить револьвер, почистить револьвер, потому что у нас, смотрите, есть чистилка, у нас есть револьвер. У нас, кстати, нормально. У нас столько же патронов в револьвере. Сколько же для револьвера, сколько и для оружия. Так, действие. Очистить. Ну, погнали. Чистится, блин, оно будет долго, упорно. И с мерзким звуком. Но это нужно почистить, чтобы... Его, не дай бог, не заел, как в прошлый раз у меня с лосем было, вы же ведь помните, прекрасно мои поломанные ребра несчастные, где я подралась, блин, со всеми жителями просто этого леса прекрасного, отстреливала волков, попыталась отстрелить, отстреливать отстр... от... лося, но на последнем, блин, патроне у меня как раз заел револьвер, и все, меня затоптали, как бы, это плохо, нельзя, чтобы такое повторялось. Какие мягкие звуки, боже. Да! Это отвратительно. Ну, 60% уже практически. Ну, не практически, а уже 60%. Ну, сейчас будет больше. Вот, 64%. Оно добавляет, по-моему, по 4%. Господи. Ты не можешь вот сразу вот сесть так вот нормально и хорошо взять. Сейчас 68, да, было? 72. Да, да, да. Блин, ну, господи, меня сейчас просто мурашки мяшутся. Меня... Пальцы творит, а, -а, а как же этот это отвратительный звук, Макензи ты ужасен, да. -а -а! Фу. Блин, у меня то ружье, которое я вот новое взяла, блин, а. -а, -а. Оно было сколько там? 60 с чем-то процентов, кажется, да? 69 где-то так. Вот, все. У меня... Ну, мы можем даже чуть-чуть почистить ружье, когда его найдем. У нас куча банок. Мы можем наделать кучу всякой всяких, всяких, всяких интересной штуки. Так, мы можем, кстати, его заправить. Действие. Заправить. Ну, тут 4 осталось. Ну, нормально. Так. В принципе, у нас все хорошо. Мы можем еще этих взрыв взрывушек поделать. Так, теперь мы берем револьвер, значит. Так, да, выходим. Нужно наверху, значит, перезарядить э э револьвер. Теперь, сволочи, вы знаете, кто вас ждет пойдемте за ручьем, ручьем у нас вот, да, это вон туда, правильно? Да, идем туда, теперь волки нам не страшны, мы будем их отстреливать, можно кстати даже парочку шкур себе набрать чисто, чтобы у нас что-то было, мне нужно их кстати куда-нибудь поближе перетащить, если я буду набирать такие шкуры Потому что даже если волчья шкура на тебе, ну это шуба, если волчья шуба на тебе, как-то, когда идет нападение стаи, им посрать. А вот так вот одинарные волки, они как бы, да, они от тебя убегают. Ну вот как вот вот эти вот вообще от меня бегали тут. Так себя ведут вот эти вот волки. Так, я помню это место, меня тут медведь съжала, надеюсь, он тут больше не ходит. Потому что я следов от него больше не видела. Там же ведь не медведь, нет, вроде. Это скала. Мне страшно. Я боюсь медведя. Реально. Так. Не-не-не-не-не, братюнь, не к тебе, не, не, не, не, не к тебе, я не к тебе. Вс, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Братан, нет. Братан, нет. Братан, я тебя умоляю не надо, пожалуйста. Нет, нет, нет. Я прохожу мимо. Я прохожу мимо, ты уходишь у меня просто из области видимости. Все в порядке. Все хорошо. Я иду не в твой дом. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас забираем ружье и бежим отсюда нахрен. Забираем ружье и бежим. Тихо-тихо-тихо. Тихонечко. Подбираемся. Это что? Это что? Это что? Это что? О, перо. Замечательно. И лук. Все, уходим. Миша, Миша, Миша, Миша. Я не заходила к тебе, честно. Честно, Миша. Миша не надо. Миша. Миша не... нет. Нет, нет, нет, нет. Я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Все, все, все. Расходимся, расходимся. Все хорошо. Тихо, тихо, Миша. Миша, иди гуляй, гуляй, гуляй. Спокойно, все хорошо. Все хорошо, Миша. Миша, не-не-не-не-не-не. Не-не-не, я сегодня... Блин, я опять в наушниках за... А! Дерево. Я запутался в наушниках, потому что меня беспокоит этот медведь. Так, все, идем. Возвращаемся обратно. тихо тихо тихо тихо тихо Все, возвращаемся обратно. Тихонечко-тихонечко. Он за мной идет, сволочь такая. Ну, он сейчас меня потеряет из виду, я так думала. Он должен меня потерять из виду. Он обязан меня потерять из виду. Так, вот, кстати, дорога. Ну, пойдемте, да, короче. Ну, мы сейчас, у нас есть все, что нужно. А, возможно, еще шерсть... Шкуры... Шкуры там не до конца готова. Так, ну, медведь вроде бы отстал. Пойдем. Нет, он не отстал от меня. Блин. Мне, с одной стороны, хочется посмотреть, что там за тайник, что там в тайнике, с другой стороны, мне туда абсолютно не хочется идти. Ну, контент. Ну, ладно. Контент-то, контент. Ради контента сходим, посмотрим, утолим жажду любознательности. И уже, получается, пока мы до туда дойдем. о братва! вы зря. Ну так да или нет? Да охренел! Тварь. Ну давай. Кто следующий? Ну да, все, начало, сейчас они будут тут кружить. А тут патронов нету, не это не выпадает от револьвера Падла В смысле? Что, револьвер такой говно что ли? Он их не убивает? Он по идее должен их убивать с одного выстрела, нет? Ну все, они не вернутся больше У меня осталось, сколько там, пять патронов или... Сколько у брала? А, 6 патронов То есть 10 патронов у меня осталось Они у меня забрали 5 патронов, получается 5 Дебильная карта, блин Дебильная вообще, вот все Пойдем вот так вот Обойдем это все волки подрали меня, а? Что там? А -а -а -а -а -а -а -а. Сейчас сделаем. Так, использовать. Погнали. Шея опять. Подрали меня опять будет что-нибудь, что да? Стуки лохматые. Ага, свит свит свитерок надо починить. Кстати, о птичках. Так, вот так вот выходим на дорогу которая нас должна вот так вот провести. Ну где-то там, давай, несись. Давай, давай, давай, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Сейчас будем пытаться тебя убить. Понятно. Понятно все с тобой. Но я не буду там пытаться его догнать, как-то пристрелить. Потому что это будет просто тупая потеря патронов, он все равно убежит. По идее, мы, да, вот тут вот можем пройти, ага. Да, вот тут вот как-то вот так вот. А, вот тут вот еще можем пройти, кстати. Я вспомнила, что вспомнила-то? Что я вспомнила? Мы же вот тут вот можем пройти. У нас же тут, получается, возле обрыва там тайник осужденного. И сам осужденный, там, походу, пьеса это лежал, да? То есть мы, по идее, можем где-то вот тут вот, по идее, пройти, я помню точно. Опа, там домик какой-то Я реально, я увидела какой-то домик Как Подождите Блин, да тут дерево, а ну его не обойти, не объехать да что ты, Макинди, -моё. Ну что ты, Макинди, ё-моё Ну что ты начинаешь-то? Я видела там наверху какую-то какую сторожку, домик, я не знаю что это Там, наверное, значит, нужно как-то туда забраться. Да, получается? От следы бешеного волка. Где-то вон там он, блин. Сейчас найдем способ забраться. Конечно, эта игра дает мало шансов. Как-то ну, там, там уже можно как-то забраться Ну давай, давай Есть, пробрался Тихо, тихо, тихо, забирайся А, ну вот с этой вот стороны, да Вот, вот, вот, смотри, что-то есть, что-то есть Реально, значит, не показалось Наблюдательный пункт Это для ружа. Опа, вот и ружье Ну 38% опять Тоже по себе а бейсбол, шикарно, хорошо мы нашли, альпинистские, ш... идеально, так, альпинистские носки, это вообще хорошо, это круче шерстяных, насколько я помню, так, 86 вот это вот, вот-вот-вот, одеваем, прекрасно, прекрасно, так, что у нас еще, Блин, вот это вот надо бросить. И вот это, я думаю, тоже надо бросить, потому что ну как-то ему как плохо. Альпинистские носки, это прекрасно. Я слышу где-то там балков. А, что у нас с ружьями? Я хочу посмотреть, что у нас с ружьями. Вот 28, оно плохое. Тогда бросаем его. Ну, оно похуже. Вы где там хрюкаете, Монстры. Они там где-то бегают. Так. Так. Собака. пока. Есть. Неужто? А, я олень рядом прыгает. Все, поняла. Ну, услышала. Так. Давайте мы с него шкуру заберем. Ножовка час. Топором 45 минут. У нас два топора. А, ну да, у нас два топора. Один надо выкинуть, короче. А, самодельным ножом 40 минут. Это хорошо. Давайте мы еды наберем себе. Вот так вот. Час. Давайте до часа тридцати. Давай, собирай, короче. О, хорошо, хорошо, жить будем. Ну, кишков мы вроде много набрали. Так, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно выкинуть топор один. Так, Feels который like похуже. Вот этот вот топор бросить. Вот это вот нам почистить а -а -а! так все так набор для чистки нужно уже выкинуть потому уже что у нас еще есть такой вот прям такой такой тяжелее а, 52 2 кг мы тащим на себе ну в принципе что мы можем сейчас в данный момент сделать для облегчения ноши нашего всеми любимого Маккензи? Так это очень такую легкую вещь, простую. Хотя... Мы можем попить. И практически литр нести в себе. а? Так, давайте вот чипсы поедим, он как раз жрать хочет. Ну, конечно, чипсы это не то. Не то слегка. Мы можем еще починиться. Вот это вот нам нужно починить. Так, мы сейчас, нам нужно ложиться спать. Тогда разводим so, сейчас костер. Oh. Так, тихо, тихо, тихо. Давай-ка ты сейчас не будешь ничего такого говорить. А почему мы не можем использовать огонь? Нужен труд? Серьезно? Серьезно? Так, подождите, палка. Сейчас наделаем труда. Все, отлично. Разводим костер. Так, тихо, костер, я сказала. Разводим костер. Вот тут вот. Вот здесь. Во, -во, -во, -во, во Так, и что у нас? Так, палки. Какие-то звуки вообще странные идут. Давайте пал палками, да, разжигать. И уже добавим вот э долгое вот это вот полено. Она как раз долго горит, и оно, по-моему, по идее... Ты дебил! Come on. Come on. Давай, давай! Вот я тебе тоже! Давай, давай! Давай. А -а -а, вот эта вот поляна, по-моему, больше всех весит и дольше всего дает костра. То есть его можно сейчас использовать, чтобы чисто так согреться. Ну, накинуть себе. It worked. Отлично. Так. Хотя давайте вот еловых дров на и накидаем. О, еще можно угля, кстати, накидать. Вот так вот накидаем. Вот так вот мы накидываем, потому что мы собираемся сейчас готовить, во-первых. Вот это вот. Во-вторых, мы будем сейчас готовить э -э волка. Это же даже... рисковать, не рисковать. Ну давайте попробуем. В в в вроде жив! Вроде жив. Так, вот этот вот ждем. Так, забираем. В смысле? Не поняла, вот сейчас. Чего, блин? Это что еще за глюк такой? На 8 часов костер был. Ты охренел? Нет. Это вообще как называется? Костер был на 8 часов. Лё, я же не сошла с ума. Я точно помню, насколько я разводила костер. Вот эти вот глюки, они меня бесят. Ты разводишь костер, блин, на 8 часов, блин. Ты ставишь готовиться мясо, которое готовится там час. Забираешь кусочек, и у тебя гасит костер. Это нормально? Да ты затрахал у тебя 75% Я пошла, короче, это невыносимо Я в шоке пока походим с револьвером Потом пойдем уже с, руж... с ружом Так, подождите, у нас, я помню, вот тут где-то был проход Да? Точно помню, где-то здесь Был проход Я помню, как я с этого бесилась То здесь я а, был прохода. Это я помню четко. Так, нам нужно еще палок набрать, потому что этот дебил, блин, все, все спалил. Не смог развести костер, упырь. Вот, вот, вот, вот он проход да да да да да да да да Нет, чтобы на карте нарисовать. Здесь есть вход. Чтобы не обходить по 30 раз, не обходить вот это вот так, вот, можно пройти вот здесь. Напрямик. Так, идем. Вроде все нормально. Пока держимся. Пока держимся. Эта игра сходит с ума, вот ей бога, Она сходит меня с ума. Так, эффект согревания прошел. Ну, это ничего страшного. В принципе. У нас есть все для того, чтобы развести костер. Осталось только, чтобы это сделал Маккензи. И что у Маккензи ручки-то вот они, и жопки-то торчат. Он не может жить нормально развести костер, гаденыш. Даже 75% ему не нет. Да блин, ну вот эти вот глюки с костром, они меня прям бесят, я не могу, они меня вносят прям. Ты ставишь... Ты накидываешь, блин, кучу всего на 8 часов, и в результате тебе пик! Нихер, нахер! Волки тебя задолбали, боют, ассюду! Ты у меня бесит в этой игре, уже все бесит! Довели! Да твари! Так, где-то здесь что-то, да? Где-то здесь тайник. Угу. Мы вот прям на него идем. Где-то тут. Где-то тут. Блин, уже, уже ни хрена не видно. Уже темнеет. There you are. Could end up being useful. О, огниво! Офигенно! Ну, 20%. Патроны для революции. 10 патронов, кстати, очень хорошо. Так, в принципе, куда нам дальше? Так, спускаемся. Ну да, получается, мы можем пойти вот сюда вот в пещеру, вот тут вот пойти. И уже оттуда... Понял! Стоит он тут, воит! Падла. А -а -а, на нахрен! Лежать! Понял! Воит он тут стоит! Я вам покажу, кто тут главный! А где хер пастер раскрывать? Вс ⁇ идем, значит, в пещеру! Вот тут, вот там, вот прямо как раз пещера рядышком, где а, вот этот... Агрессивный волк был крайне агрессивный волк, которого мы завалили. Которому я жизни не дала. Потому что эта тварь не давал жизни мне. Не съел того, кто его хотел спасти. Поэтому ничего не знаем, защитников у него не было. Он был, у него у самого было плохое поведение, крайне агрессивное. Такое надо пресекать. У нас была возможность, у нас были средства силы и так далее. Мы это сделали. И сделали это не потому, что мы это хотели, а потому, что это была самозащита. Так что ничего, ничего плохого я в этом не вижу. Так, нам нужна лампа. Зажигай. Как, как все паршиво видно, однако. Не знаю, почему. Так, труп, я к тебе. Я снова к тебе. Я буду рядом с тобой спать опять. Снова. Надеюсь, ты не скучал. А! Палок-то у меня много. Ну, сейчас мы еще, плюс ко всему, вот это... А где вам будем разводить костер? Это же вообще прекрасно. за музыка странная пошла опять? Что за странная опять музыка? Я тебя прошу, засранец ты эдакий, разожги нормально костер. Вот тебе палки, 85%. Ну давай кедровый дрова, хорошо? 85%. 85%. 85. Огнивы тебе накинуло сверху. Ну давай. Сколько там времени? 49 минут. Нормально. Так. Я вообще, я я реально. Я хотела, блин, заняться готовкой всякого. Так, вырубай, убирай. Так, так, так, так, так, так. Оп. Что у нас сейчас? Давайте быстренько пробежимся. Что у нас по еде? По воде. Еду надо это все приготовить, я думаю. Вот, банку с фасолью надо еще. Уходите. Я не хочу с вами играть всего. Сейчас у меня нет настроения на игры с вами. Уходите. Так, и что у меня, кстати, с едой? Еда, еда, еда, еда. Блин, где? Так, он хочет спать, пить, есть немножко. Нормально сойдет. Куртку. Так, это мы ждем, это мы скидаем. Вот так вот. Feels like is my да ё-моё, сырое, попахивающая волчатина, сырая, ладно. Давайте 12 часов поспим. Происходит-то. <связь> так, все, отдыхаем. Э, отдохнули, точнее. Так, это мы забираем сразу. Погнали, сейчас наготовим волчатины Так, это. Давайте вот так вот. 5% опять я тебе закину. Горючего я использовать пока не буду никакой. горючего у меня будет на черный день. Мы сейчас наготовим волчатины. Я так думаю, на этом. А, хотя, yeah, в принципе, даже сейчас можем заканчивать и уже готовить волчатинку. Mm -hmm. Я оставлю себе и запущу уже, когда все будет приготовлено, и уже пойдем смело делать волчью шубу. Планы у нас well. есть. Как-то like так. Что, как так. У нас, даже... А, вот у нас полено еще есть. Ну, замечательно. Вот еще вот полено. Что это? Хорошо, что я полена, блин, тогда не добавила. Ладно, 6 часов, я думаю, нормально. Все. Всем спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и всем пока-пока.